Приветствую! Семья канала Немиркин. Спасибо вам большое! Ваша любовь и поддержка позволили нам принести вам еще одно мерцающее богатство повседневной психологии. Итак, давайте изучать. Если вы кликнули на это видео, то, скорее всего, в какой-то момент времени вы задавались вопросом о своей личности или, возможно, о чьей-то еще. Так как же ранжировать личности? Знаете ли вы, что у нее есть своя звезда для оценки, но об этом позже? Понимание уникальных черт и особенностей окружающих вас людей может значительно улучшить ваши навыки общения и лидерства. Сделать вас способным адаптироваться практически в любой социальной среде звучит как довольно полезная вещь, о которой вам стоит узнать. Верно, бихевиорист и специалист по управлению персоналом Патрик Бет Дэвид безусловно считает именно так. И именно поэтому он разработал систему STAR «Топологию личности». «Стар» обозначает каждый из четырех основных типов личности, но Дэвид выделил их, чтобы помочь улучшить процесс найма, обучения и удержания сотрудников. С учетом сказанного, вот описание четырех различных типов личности и того, как с ними работать. Первый – ориентированный на структуру. Приветствуем буквы «С» и «Стар» – ответственный, ассертивный, красивый, надежный и уравновешенный. Все эти слова можно использовать для описания структурно ориентированного человека. И поскольку вы верите в силу порядка, стабильности и авторитета, вы всегда следите за тем, чтобы законно поддерживать и соблюдать свод правил в любом социальном институте. Вы также очень внимательно следите за тем, чтобы вести себя так, как от вас ожидает, и можете осуждать тех, кто поступает иначе. Ваш образ мышления рациональный, объективный и прагматичный. Вы организованный планировщик, который любит быть в курсе всего. Из структурно ориентированных типов часто получаются хорошие руководители потому что они ориентированы на детали и самомотивированы. Однако это также может означать, что вы склонны жестко и негибко следовать правилам и обычно не любите идти на компромисс. Если вы знаете такого человека, при общении с ним лучше всего представлять ему конкретные факты и хорошо продуманные планы, а не пытаться апеллировать к его эмоциональной стороне. Второе. Ориентированность на задачу. STAR включает в себя творческих людей, критиков, мыслителей и решателей проблем. Вам нравятся философские дискуссии? Мозговой штурм новых идей и озарений, ваша единственная любовь, настоящий ученый и интеллектуал. Люди, ориентированные на решение задач, обладают неутолимым любопытством к познанию и пониманию мира и ценят знания и самосовершенствование превыше всего. Вы очень проницательны, интроспективны и умны. Всегда смотрите на картину в целом и видите возможности, которые не видят другие. Ваша склонность к воображению, анализу и красноречию превращает вас в провидцев и абстрактных мыслителей. Вам не нравится болтовня, выполнение нудных, повторяющихся задач и вообще все, что не имеет для вас никакого значения. И несмотря на то, что название может заставить вас поверить, люди, ориентированные на задачу, на самом деле проводят много времени, теряясь в собственных мыслях, потому что их внутренний мир богат и сложен. Нет больше радости в жизни, чем познание чего-то нового. Номер три. Ориентированные на действия. Теперь перейдем к Астар, который находится на противоположной стороне спектра. ориентированный на действия типа личности – это скорее исполнители, чем мыслители. Вы энергичный человек. Любите ли вы веселиться и пробовать новое? Если да, то это потому, что вы жаждете острых ощущений и приключений в своей жизни. Вы цените красоту, свободу, индивидуальность и, прежде всего, влияние на мир. Ваш истинный талант заключается в импровизации, рассказывании историй и развлечении других своим увлекательным присутствием. Вы любите рисковать и доводить дело до конца, и хотя вы предпочитаете быть свободным духом, а не руководить другими, часто лидерские роли достаются вам в трудные времена. Это происходит потому, что ваша харизма помогает вам отлично справляться с кризисом и объединять людей, быть уверенным, адаптируемым и находчивым. Лидеры, ориентированные на действия, как правило, очень прагматичны и ободряющие, мотивируя других на максимальную отдачу и признавая их за хорошо выполненную работу. Четвертый, ориентированный на отношения. Представители этой звезды – социальные бабочки, которые ценят гармонию и принадлежность. Вы жаждете эмоциональной связи и всегда хотите быть частью чего-то большего, чем вы сами. Вы эмпатичны, эмоциональны и идеалистичны. Вы находитесь на бесконечном пути к самореализации и хотите помочь другим достичь того же. Поэтому вполне логично, что ваши таланты часто проявляются в дипломатии, посредничестве, вдохновении, консультировании и наставничестве. Вы известны тем, что всегда ставите желания, потребности и чувства других людей выше своих собственных. Это происходит потому, что вы любите поддерживать и заботиться о своих близких. Поэтому неудивительно, что вы очень склонны к конфликтам и часто испытываете трудности с критикой, что может привести к отсутствию здоровых границ в ваших близких отношениях, если вы не будете осторожны. Но в конце концов, если в вашей жизни есть человек, ориентированный на отношения, то считайте, что вам очень повезло потому что это самые лучшие и бескорыстные друзья, которых только можно найти. Мило, мы надеемся, что смогли дать вам представление о различных типах личности. А вы уже определили свой тип личности? К какому из них вы относитесь больше всего? Как вы думаете, к какой категории относятся ваши друзья и члены семьи? Если хотите, оставьте ниже комментарии о своем опыте. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми своими мыслями.